Тема довольно большая и довольно рыхлая, поэтому я постараюсь петь песни побыстрее. Что касается текстов на экране, то они предназначены скорее как напоминалка к теме. Значит, итак, наука как блокчейн. Про блокчейн будет только два слова в самом конце. Ждите. Вот. А Почему научная истина? определяется большинством голосов, мы как раз поговорим. Итак, вот прочитайте несколько мемов. Знаете, что такое мемы? Мемы — это какие-то суждения, какие-то представления, которые ретранслируются легко и активно да, от человека к человеку и в некотором смысле представляют такую э, форму э, не знаю, жизни, вот, ну, по крайней мере, эволюции. Вы наверняка слышали, что научная истина не определяется большинством голосов, да? Все согласны? Ну вот, это вообще известно, да? Вот, в науке мнение одного может быть дороже мнения тысячи. Ну, кто-то кто прав. Как же иначе? Наука строится на фактах, а не на мнениях. Об этом часто очень говорят члены нашей комиссии, когда им говорят, а вот я думаю, что обращение к авторитету негодный аргумент. Вы же согласны? Нужно доказывать аргументами, нужно приводить ссылки на эксперименты, расчеты там, и так далее. И нужны доказательства, а не авторитеты. Да? И, наконец, не важно, кто сказал, важно, что сказал. Да? Согласны ведь? Мы же о предмете говорим, а не о личности человека. Да? Мы не переходим на личности. Ну вот все это дело я буду сегодня расшатывать. Но сначала я это укреплю, чтобы было что шатать. Собственно, откуда все это пошло? Читаем цитату. Рене Карт. Рассуждение о методе. Большинство голосов не является доказательством имеющим какое-нибудь значение для истин, открываемых с некоторым трудом. Ну, для простых истин, типа у кого избрать президентом, да, там все понятно, большинство голосов все решает. А вот если с трудом открывается, тогда, конечно, вопрос. Вот. Так как гораздо вероятнее, чтобы истину нашел один человек, чем целый народ, правильно? Ну как? В самом деле, если нужно изобрести там, не знаю, какой-нибудь новый двигатель, скорее всего это... Идея придет в голову кому-то одному. Эйнштейн один придумал как бы, ключевой ход к теории относительности. Ну да, конечно, он варился в сообществе, конечно было важно, что какой-то у него был круг общения, но в конечном счете он был кто-то, кто один делает работу, да и ну может быть иногда небольшой коллектив. А чтобы сразу все ученые вдруг осознали, что все по-другому, там ну, не бывает. Э -э, спиноза очень краток, да. Ссылка на авторитет не есть довод. Галилео Галилей, известнейшая цитата, Авторитет, основанный на мнении тысячи в вопросах науки, не стоит искры разуму одного единственного. Ну, вот как бы, смотрите, это все основоположники науки. Ну, наконец, уже не основоположник, но тоже столб, Бертон Рассел, пишет о Бэконе, что подкрепляя свое суждение, ошибочно аргументировать ссылки на мудрость наших предков либо на привычку, либо на то, что так думают все. Это он описывает мнение Бекона. И в подтверждение этого своего взгляда Бэкон цитирует Синеку, Цицерона, Авицену и еще там человек пять. Ну, Рассел комментирует. Видимо, Бэкон полагал, что ссылка на, авторитеты, на эти авторитеты — достаточное доказательство того, что не следует почитать авторитеты. Это история западной философии. Ну вот, ознакомившись с этим, мы сейчас будем разбираться, почему вдруг возникают такие странные вещи, что мы вроде как не должны доверять авторитетам, а вроде мы им доверяем. Мы вроде бы им пользуемся, и вроде даже мы стремимся эту авторитетность завоевать. Для этого надо немножечко пройтись по истории эпистемологии. Эпистемология — это представление о теории познания, ну, о том, как формируется наше, ну, в общем случае, научное, точнее, в частном случае, научное, а так вообще и знание в целом. Вот есть я для себя выделяю, я не ссылаюсь на авторитет, я говорю, я считаю так. Я, когда копался, нашел способ вот так это упорядочить в пять позиций, пять этапов развития эпистемологии. И сейчас мы их все кратенько прокомментируем. Здесь, конечно, не смыл, а смысл, да? Вот здесь поправлено уже значит что такое здравый смысл здравый смысл это знание которое ссылается напрямую на практику и традицию ну там не знаю то, то знание которым пользуется не знаю, водопроводчик когда прокладывает трубы привинчивает кран там любой из нас когда там прокладывает маршрут по городу там принимает какие то обычные бытовые решения это здравый смысл но при этом древние греки собственно говоря в лице сократа Полумифического, да, и Платона, который его изла э, перелагал, э, показали, что можно строить из суждений здравого смысла длинные цепочки, и из очевидностей делать весьма далеко идущие выводы. Это все равно суждение здравого смысла. То есть, вот платоновские, сократовские идеологии это как раз. Э, работа со здравым смыслом. Но тогда же у греков возникает и умозрение как способ работы с вещами непредметными, да, то есть не с, ре, не с физической реальностью, а с реальностью мыслимого, с реальностью идеальных объектов, с числами, с прямыми, с, в том числе с категориями этики, морали, религии, то есть с тем, что существует в виде идеалов. И, работая с этими идеальными объектами, во-первых, они осознают, что эти идеальные объекты существуют да, — это Платон. И что к ним можно применять те же соображения здравого смысла, что и к нашим вещам, но только надо уметь с ними работать. Вот. У них тоже есть здравый, для них тоже применим здравый смысл. И это, собственно говоря, платонизм. Вот это то, что досталось нам в наследие от греков. Потом Долгий-долгий перерыв. На самом деле не совсем уж перерыв, там прорабатывались довольно многие вещи, у схоластов, там, логика, там какие-то умения строить силлогизмы всякие, их, э, э, применять для обсуждения весьма умозрительных вещей, таких как вот, э, там, свойства Бога там, и прочие дела. Но как бы то ни было, на этом все отработалось, потом в какой-то момент вернулись к тому, что надо бы заняться реальностью. Да? И вот тогда начинается наука нового времени. И наука нового времени начинается с индуктивизма, с представления о законах природы как о неких реальных истинах. Нет, почувствуйте, закон природы с точки зрения 16-го, 17-го и даже 18 века — это истина. Истина такая же мощная, такая же сильная, как то, что там Бог есть. Да? Они же говорят, что для них. Я имею в виду Бог есть. да? То есть они веруют в Бога, и они веруют в, то, в Священное Писание, и они веруют в откровение Бога через природу. Вот был мотив научного исследования на первых этапах. Они считают, что через это откры, открывается истина. И они читают книгу природы как Священное Писание. Но только соответствующими методами, эмпирикой и э, умозрением тоже таки, э, здесь да? э, э, То есть открывают эти истины. Да? И что значит индуктивизм? В опыте нам все равно даны только частные аспекты. Мы могли... Ньютон видел, как падает яблоко, это мифическое, да? видел, как движется Луна, посчитался, поставил и придумал обобщение, универсальное обобщение, закон всемирного тяготения. Бабах! И на все случаи жизни. Да? Это индукция, выведение общего из частного. Это некорректный логический переход, это акт творчества. Акт творчества, который для ученых того времени во многом был ассоциирован с, ну, подобен акту божественного откровения, который они знают по религии. Тут у них тоже случался инсайт, и он вдруг понимал, вот так оно устроено. Естественно, после этого нужно было обосновывать, доказывать, убеждать, но все равно инсайт вот этот вот индуктивный, он вне эмпирики, он как бы сверх эмпирики идёт. Но потом стало понятно, что эту самый инсайт надо что подтверждать, а то, знаете, одного яблока с луной маловато. Поэтому надо проводить новые эксперименты, проверять, подтверждать, подтверждать, подтверждать и убеждаться, что да, это все работает. Вот э, верификационизм – это представление о том, что все научные истины подтверждаются, и надо их как можно, чем больше подтвердили, тем лучше истина. Вот. Ну и ключевой момент, что истина требует подтверждения. Все-таки одного только осознания недостаточно. Это хороший шаг вперед. Дальше возникают позитивизм и инструментализм. Что это такое? Позитивисты говорят, ну, законы природы, ну, конечно, это не божественные истины абсолютные. Это, извините, удобное обобщение. У нас вот тысячи астероидов летают, и все летают по одним и тем же правилам, если внимательно присмотреться. Удобно, да? Мы хорошо обобщили, у нас есть удобный закон природы, мы будем пользоваться. Теории не открываются, они создаются с опорой на опыт. Мы их сами конструируем, но, значит, естественно, ориентируясь на реальность. Ну а зачем они нужны, научные теории? Ну, чтобы удобно было, чтобы быстренько посчитать, где будет видна эта комета, как пойдет эта реакция хватит ли мощности этому двигателю. Вот поэтому предсказательная сила ⁇ главный, главное достоинство и главная ценность научного знания. Если что-то не обладает предсказательной силой, значит это вообще не наука. Тем самым, кстати, гуманитарные науки сразу же списываются куда-то в утиль, потому что у них предсказательная сила, ну, если не нулевая, то... Очень маленькая по сравнению с естественными науками. Да? Почему? А потому что они имеют дело с очень сложными системами, а естественные науки имеют дело с относительно простыми системами, хотя биологи со мной поспорят. Но тем не менее социальные системы включают в себя сложность биологических систем и еще что-то добавляют. Но и эта картинка позитивистская тоже уже устарела. Она соответствует примерно второй половине 19-го, началу 20 века. А в середине 20 мы имеем дело с фальсификационизмом и фалибилизмом. Это, в первую очередь, связано с именем Карла Поппера, вот, хотя и не только. Фальсификационизм — это некая установка на то, что главное в науке — это критика. И сейчас вот, как раз период, когда популяризаторов вроде меня да, очень активно стали ругать за то, что мы рассказываем вещи, убирая вот эту критику. Мы говорим, что наука узнала, она узнала это. Да, а что, можно поспорить, что ли, что э, там Е e равно МЦ квадрат? Вроде как наука это знает, никто не спорит, да? Э, а где критика? Я пытался пошатать это утверждение э, в своих глазах, еще в чьих-то, да? Не, я его просто прочитал в учебнике, там... По попробовал немножко, а другими я рассказываю уже просто так. Я равно МЦ квадрат, вон, могу на футболке написать все. Вот. Это серьезная критика, что мы, рассказывая о науке, убиваем вот критику, да, которая на самом деле является ее основой с самого возрождения, даже тогда, когда про это никто не знал и не думал. Вот. А потом следующий из этого вытекающая тезис фальибилизм, да, ну позиция, что раз наука все время все критикует и саму себя критикует, все ставит под вопрос, то значит ни одно научное утверждение не может быть объявлено она всегда будет частичным, всегда будет вероятностным. Мы можем сказать, что некоторые утверждения с очень высокой вероятностью, а некоторые с очень низкой вероятностью. Но это все равно суждение, скажем так, оценочного характера. Другое дело, что если кто-то ошибается в оценке вероятности очень сильно, вот это уже нехорошо. Но ключевой момент, наука перестает называть свои достижения истинными. И, наконец, современный этап развития постемологии — эволюционизм и социология знания. Это то, что обычно ругательно, в таком пиеративном ключе, называют постмодернистской демагогией. На самом деле это все связано с тем, что большинство употребляет... Этот, этот термин не знаю, что такое постмодернизм, я, честно говоря, тоже знаю лишь поверхностно, но я понимаю, что это утверждение, что это лишь ругательство, а не правильная оценка ситуации. Вот, Что это значит? Собственно, понятие эволюция науки и рассмотрение развития эпистемологии как эволюции возникает у Куна, у Лакатаса, да и у Поппера тоже. Это представление о том, что нет такого, что вот есть одно научное знание. Потом кто-то раз обнаружил в нем ошибку. Теория неверна, мы ее выбросили и придумали новую теорию. И она правильная, в ней этой ошибки нет. Нет, все происходит не так. Одновременно существует и сосуществует множество теорий. Они имеют э, рав, разный статус поддержки. Некоторые поддерживаются в одном научном сообществе, другие — в другом. Некоторые уже почти не имеют поддержки, некоторые набирают поддержку, некоторые теряют поддержку. Они друг с другом бьются. На конференциях люди, между прочим, тратят изрядное количество нервов, э, сталкиваясь лбами по этому поводу. Еще иной раз административный ресурс подключают, когда совсем уже сказать нечего. И вот на этом фоне они конкурируют. И проигрывает, в конце концов, тот, Та теория проигрывает, заметьте, не человек, теория проигрывает, которая утратила поддержку специалистов. То есть когда специалисты потихонечку откололись или умерли, и оказалось, что никто, собственно, за эту теорию не выступает, ну, нету ее такой теории, она осталась в учебниках истории науки. Вот. И, может быть, даже в настоящих учебниках науки, но потихоньку их издатели заменяют на новые. Вот. Ну а когда мы говорим про социологию знания, это такой подход со стороны. него любят э, социологи. Вот я вчера, например, общался с э, Виктором э, Ваштайном. Он как раз на этой позиции стоит. Это такая позиция стороннего наблюдателя. Он говорит, ну чего, тусуетесь тут, про теорию относительности затираете. да? Ага. А почему вот вы этому типу доверяете больше, чем этому типу? Вот так вот примерно, да? И для них рассуждение о том, про что мы, собственно говоря, спорим, про теорию относительности или про то, что Спартак ⁇ чемпион, да, это одно и то же, по сути дела. Потому что их волнует, как формируются группы, как они соударяются друг с другом, кто там становится лидером, кто, значит, аутсайдером. И ключевой момент для них, что надо понимать, как идет общение внутри групп, социальных групп, которые формируют вот этот самый научный консенсус, который может состоять из одной теории, может содержать много теорий, но он в каком-то виде существует. И главное в нем, это, главное в, этой, в понятии социологии знаний, эволюции, это то, что научные знания ⁇ это представления, которые получают признание среди ученых, которые служат друг другу коллегами-конкурентами. То есть они, с одной стороны, хотят быть они чувствуют себя учеными вместе, но с другой стороны, они понимают, что они еще и конкуренты, у них у каждого как бы свой путь, свой поиск. Вот еще раз этот список, чтобы было понятно. Посмотрите, в этом списке мы начинаем с появления понятия истины на этапе здравого смысла и умозрения в первую очередь. Потом ее возгонка на уровне индуктивизма и верификационизма. Потом некоторые сомнения в том, что истина это вообще-то что-то такое хорошее. Да? Потом на стадии фальсификационизма и фалибилизма истина вообще, так сказать, отходит на второй план сильно. А на, ст на стадии эволюции социологии и знания, честно говоря, о ней просто уже неприлично говорить. На самом деле истина ⁇ это э, бомба такая, под, э, мина, заложенная под понимание науки. Истина вообще толкает к науковерию. Истина, в принципе, имеет серьезный э, религиозный подтекст. Почему? Возьмите простейшее определение из любого философского словаря, откуда угодно там. Что такое истина? Мысль называется истиной, или просто истина, называется истина, если она соответствует предмету. Или просто истина ⁇ это соответствие мысли своему предмету. Но проблема в том, что мысль — это элемент субъективной реальности, а не элемент того, что мы можем как-то экспериментально или еще как-то сообща проверить. Моя мысль, она только у меня. А то, что я вам говорю, — это не, моя, не мои мысли, это мои слова. Слова можете проверить. Но слова, извините, порождают мысли у вас собственные. И ваши мысли, которые порождаются на мои слова, не соответствуют моим мыслям в общем случае. Хотя, наверное, какая-то корреляция есть, но как нам ее проверить? Вы скажете там что-нибудь про нейронауки там и про слежение за активностью нейронов. Но, ну, извините, это слежение за активностью нейронов. Они, в принципе, ничем не хуже и не лучше, чем звуковые колебания, которые между нами здесь гуляют. Значит, это не мысли, это именно активность нейронов. А что такое мысли? Это субъективная реальность, идеальные вот эти вещи, с которыми мы как-то нам кажется, а может, на самом деле мы взаимодействуем. Я не знаю, что такое субъективная реальность. Наука не знает, она ею не занимается. Наиболее твердые синтетисты говорят, что субъективной реальности вообще нет. То есть я осознаю себя, но это иллюзия, на самом деле меня нет, и я себя не осознаю. Вот. Ну как быть с этим? У нас нет способа проверить объективно соответствие мысли к предмету. Нету и нету. Значит, мы не можем говорить о том, что вот это вот проверить, что можно проверить истину, да? раз нельзя проверить соответствие. Вот. Ну и, наконец, в основании любой научной истины лежат нерефлексируемые убеждения. Вот если я вас спрошу, там, любой вопрос, какой угодно, там, «Почему там, не знаю дважды два четыре?» и вы начнете мне объяснять, что дважды два четыре — это потому, что так. Потом я спрошу, а почему это так? Да, ну, не знаю, почему камень падает на землю? Потому что его притягивает земля. Откуда вы знаете, что земля его притягивает? По закону всемирного тяготения. Откуда вы знаете про закон всемирного тяготения? Прочитал в учебнике. Откуда, вы знаете, откуда это попало в учебник? Это попало в учебник из Ньютона. Ньютон это откуда узнал? Оттуда. Если вы еще там... Буквально десятка шагов обычно достаточно, чтобы сказать, а вот в этом мы убеждены просто потому, что иначе быть не может. Вот. Это совершенно очевидный элемент здравого смысла. Да? На самом деле этот... Эти очевидные элементы здравого смысла еще распространены по дороге маленькими порциями и в конце собираются в изрядную кучку. По дороге, например, когда вы говорите, что это попало в учебник из Ньютона, на самом деле одно вовсе не оттуда попало. Оно попало из головы какого-то интерпретатора, который Ньютон вообще-то не читал, а читал учебник предыдущего поколения, да? Вот, и так далее, и так далее. Вот, э, теперь дальше, чтобы наполнить это некоторой конкретикой, ну, а, еще вот пар пару моментов. Если у нас нет истины как э, такой вещи, да? то очевидно, что и ошибки — это нечто такое естественное и нормальное. Да, то есть, э, э, и, собственно говоря, вот Чарльз Пирс, один из основателей э, э, фалибилизма, может быть, даже основатель, он говорил, абсолютная непогрешимость может быть присуща лишь папе Я говорю, это религиозное понятие. Я, я, я сначала это как бы для себя понял, потом я этот цитат нашел. Вот. И он говорит, я совершенно, значит, но я совершенно уверен, что она не присуща э, таблице умножения. Да? Вот. Значит, у нас был месяц назад в группе комиссии по борьбе с уже наукой спор насчет того, что два-четыре — это абсолютно надежная вещь или не абсолютно надежная вещь. Вот дальше еще разберемся немножко на эту. тему. И еще важная вещь про ошибки. Боровская, те, Боровский тезис, что профессионал человек, совершивший все известные и грубейшие ошибки. Это немножко шутка, конечно, но это действительно в каком-то смысле так. Потому что чем отличается непрофессионал? Тем, что он... Начинает говорить, и тут же лепит какую-то залипуху, которая профессионал говорит, «Ну слушай, значит, ты просто никогда про это не думал, никогда про это не говорил, да, не, не читал, не, не экспериментировал. Поэтому ты говоришь эту ерунду, поэтому ты не профессионал». А вовсе не потому, что ты там что-то дальше особо сложное не докопал. Этого может и профессионал не докопать. Он может всю жизнь так сказать, из пробирки в пробирку что-то переливать, но очень точно, аккуратно и знает, что не допустит ошибки. Вот про «дважды два четыре». Мы, когда разбирали это все, я накопал только вот пять пунктов, почему можно поставить под сомнение тезис дважды два-четыре. Пожалуйста. Во-первых, непонятно точно, что мы обозначаем этими цифрами. Может быть, это элементы не натурального ряда, а какого-то другого другой математической структуры, например, по модулю 3. И тогда дважды два будет совсем другой вещью. Во-вторых неопределенность контекста и фона, на котором делается это утверждение. Это более сложная вещь, но мы можем это утверждение встретить в каком-то контексте, где речь идет о, ну скажем, где просто утверждение не будет иметь смысла арифметического, а будет иметь какой-то другой смысл. Вот. Дальше. Неприменимость этого утверждения в качестве мат-модели конкретных физических реалий. Ну, например, дважды два — четыре, а два раза по две капли — одна капля, только большая. Вот. Значит, возможная зависимость представления о натуральном ряде от человеческого разума. Вы знаете, что философия математики она еще такого же размера, как вся философия науки. Вот, потому что э, я вот придерживаюсь платонизма да, в, в подходе к математике, самой общей, общепринятой и простой как бы, концепции. Но есть, например, другие концепции, например, представление о том, что математические объекты — это лишь отражение человеческого разума. И натуральный ряд соответствует способу мышления человека. А какие-нибудь те самые насекомых с какой-нибудь другой планеты, у него будет другая математическая структура, а не, математический, не натуральный ряд. Мы не можем это проверить, поскольку мы не можем стать, как это у философов говорится, нельзя стать летучей мышью, да? даже если вы изучите полностью все биологические процессы летучей мыши, вы ею не станете. Вот. Ну и наконец, а вдруг все человечество все тысячи лет заблуждается? Ну вдруг, маловероятно, очень трудно это предположить, но ведь может быть. Есть же очень сложные теоремы, в которых ошибались. Вон теорема Фермат. 400 лет не могли доказать. Потом доказали и нашли ошибку через год. Потом, правда, исправили. Теперь вот еще через 20 лет дали премию. Закон сохранения энергии. Вы знаете, что он опровергнут? Было опровергнут. М? Знаете, да? В 1905 году Эйнштейн опроверг закон сохранения энергии. Но он, естественно, проверил закон сохранения энергии в понимании 19 века, когда были два закона сохранения массы и энергии. Вот закон сохранения энергии был опровергнут, когда было выяснено, что, энергии, что, что масса является средоточником энергии. Причем в этой массе содержится больше энергии, чем во всем остальном вокруг нас. Вот. И ну, закон сохранения энергии перестал существовать в том виде, каком он был в 19 веке. Потом, правда, конечно, быстро поняли, что масса можно трактовать просто как форму энергии и восстановили. Но закон сохранения массы исчез при этом он был поглощен законом сохранения энергии. Ну, признали его. Для меня это хорошая аналогия Российская Федерация и Российская Империя — два государства на примерно одинаковой территории, с примерно одинаковым языком, да? вот. даже частично состоявшие когда-то из одних и тех же людей. Но не имеющие правопреемства, имеющие разную структуру права, разную структуру значит, управления и, в общем, совершенно два разных государства. Вот также с законом сохранения энергии был закон сохранения 19 века, есть закон сохранения 20 века. Живем, но мы-то этого не замечаем, все называется одинаково, значит одно и то же. Вот. А теперь вопрос о том, что же пришло на смену истине. Вот единственный подход, который пока у меня как-то ну, более-менее работает, я не подкопался еще под него, вместо слова «истина» давайте будем просто везде, где мы в контексте науки встречаем слово «истина», мы будем просто говорить, что это для краткости мы так называем эффективные модели. Вот это не «истина», а «эффективная модель». То есть у нас есть такое объяснение или такое построение, такая конструкция, такая формула, такой концепт, он эффективен, потому что мы им пользуемся, он дает результаты. Вот э, это э, представление о об истине на современном этапе. Но эффективная модель — это же не, не мистическая вещь. это Построили модельку, написали формулы, загнали в компьютер. Хорошо считает, предсказывает, совпадает с результатами. Значит, работает. Хорошая модель. Но где-то сбоит, где-то не, не, не дотягивает. Построили другую модельку, поправили там что-то. Она работает лучше. Ну, замечательно. Она потихонечку потеснила старую модельку. Эти модельки существуют не у нас в голове в виде абстрактных Идей. Они существуют в виде реальных записей из формул, э, кода в компьютере, э, а то и просто установки моделирующей физической. Вот тут очень интересный вопрос. Возвращаемся к тезису про ошибочность да, и про профессионалов, которые знают все грубые ошибки. Я буквально недавно прочитал статью, в которой сказано, что лженаука возникает, рождается вместе с профессионализацией науки. И человек, автор, в общем, занимается проблемой лженауки достаточно давно. И я с интересом как бы думал над этим. Мне почему-то его мысль не показалась очень близкой. Но потом я стал думать и стал понимать, что какую-то идею он на самом деле поймал. Дело вот в чем. Дело в том, что профессионализация ⁇ это определенная форма признания. Признание. Вам деньги платят профессионалу за то, что вы делаете. Значит, вас признают признают на таком вполне административном уровне. И естественно, что когда вы получили это признание, да, ну, административное, а также и репутационное, то кое-кому становится завидно, кому-то хочет туда попасть. И как только возникает профессионализация вот этого вот разделения, что ученые это не просто деревенский сумасшедший, который почему-то вояет там какие-то будильники вместо того, чтобы значит, со всеми пахать землю и пить пиво. Вот. То с этого момента а он вдруг раз выделяется, получает какой-нибудь там грант или стипендию короля. Да? Кто такой? Что такое? Почему? А почему мне не дали? Чем он таким занимается? И тут начинается, как бы, э, ну, на границе вот раздела возникает э, давление, хочет сюда попасть. И вот тут возникает уже наука. Надо как-то изобразить из какого-нибудь э, домашнего куливенства. Может быть, я тоже занимаюсь наукой? А чё, Чем я хуже? Вот. И еще один тезис. Я э, обозначил его голосование, не произвол, потому что, помните, я сказал ведь, что тезис был о том, что у лекции, да, что наука определяется голосованием. Вот у меня сейчас маленький те тест, буквально. Вот сейчас я прошу всех проголосовать по нему, поднятием рук сначала за, потом против. Утверждение, тезис. Все вещества состоят из молекул. Согласны? Поднимаем руки. Так, все вещества состоят из молекул. Ну, я вижу, что э, значительная часть, больше, больше, ну, больше половины или около половины. А Кто против? Кто считает, что не все вещества состоят из молекул? Примерно ну, процентов 20, наверное, так на глаз глядя, может, 15. А теперь э, прошу, про, прошу э, следующее. Вот я перед началом спрашивал, кто получает или получил данный момент уже, значит, ну, владеет естественно научным образованием в области физики, химии и биологии. Прошу проголосовать точно так же, кто за то, что все вещества состоят из молекул? Один случайно было ответил, потом сообразил, что нет. Понятна разница между профессионалами? Профи... Вопрос: все вещества состоят из молекул, это так или не так? Я не думаю, что в этом дело, потому что я уверен, что 50 которые подняли руку, ну, я понимаю, да. Может быть, если бы я дал больше времени, но я надеюсь, что профессионалы все-таки они как бы умеет, если надо подумать, как следует. Так вот, это, конечно, ну, можете потом провести в более чистых условиях этот эксперимент. Но я хотел показать одну вещь, что у профессионалов есть понимание, что они тут, тут же вспоминают, елы-палы, есть раствор поваренной соли в воде, который состоит из, в котором натрий-хлор, вот это наше да, вещество, состоит из ионов натрия и хлора, или там э, этот же натрий-хлор в виде кристалла, никаких молекул, а кристаллическая решетка. Все. Те, кто получали это образование, они это знают это настолько пройденный этап что ну может быть на пол полминутым на, на несколько секунд можно задуматься э, так вот с пандалыку сбившись да потом конечно все вспоминается вот так вот профи не свободны в своем голосовании и это очень принципиально когда мы говорим что наука что истина истина в науке правильность качество модели определяется голосованием мы имеем в виду, что профи не свободны в голосовании. Они вынуждены голосовать так, как совместимо с их как бы, концепцией. Иначе получается феномен Мединского, который, я уверен, прекрасно понимает, что, как он лажает в своей диссертации всеми делами. И другие люди при него говорят, что он это прекрасно понимает. Но так сказать, он вышел из поля науки и работает в другом поле, и там нужно говорить так. Понятно, да? Значит, о, смотрите, видите, какое хорошее слово я написал? <с> вот. Но я-то хотел подчеркнуть, что профаны и профи, да, они так рифмуются немножко. Вот. Они думают, что, свобода лишает их, что наука лишает их свободы. Это главный, может быть, мотив, на котором сейчас антинаучное движение возникает. Вот эти самые псевдоученые они чего хотят? У меня есть мысль. Я хочу ее свободно развивать, а мне мешают. Они все заблокировали своими концепциями да, и своими сообществами и сговорились что теория относительности верна. Вот, вот эта вот разница, она очень важна. Профи не свободны в голосовании, и они этому рады, потому что они понимают, как оно все устроено, а профаны чувствуют, что их лишили свободы извне. Ну, теперь несколько моментов, как было, э, уже мало времени остается, поэтому быстренько пробегусь, просто примерчики некоторые. Леонард Саскинд в книжке Биды при черной двери» описывает реальный процесс голосования в науке. На конференции 93 -го года в Санта-Барбаре э, обсуждается вопрос информационного парадокса черных дыр. Ну, то есть пропадает информация в черных дырах, накапливается, испускается обратно Хокинговским излучением или нет? Значит, вынесены три тезиса на голосование. Ну нет, три тезиса обсуждаются. Со вот, во всех докладах звучит, три, обсуждаются три тезиса. Говорит, пер, пер, первым делом все отбрасывают первый тезис, говорят, это ерунда, и сразу же переходят к обсуждению второго и третьего. Типа либо пропадает, либо накапливается внутри навсегда. Ну и как бы говорит, я не опрашивал аудиторию, но смотрю так, примерно два к одному в пользу Хокинга, то есть в пользу информация пропадает. И вот один за другим докладчики повторяли три возможности, сразу отбрасывали первую, среди выступающих сложился консенсус, информация или теряется, или, как наставил, как наставил Хокинг, или скрывается в неком значит, остатке от черной дыры микроскопическом, окончательно испаряется. Консенсус, понимаете? А потом идет конференция, и делаются некоторые ударные доклады. И после этого... Проводятся реальное голосование. и на этом реальном голосовании выясняется, что, смотрите-ка, контент поменялся, а это почти все специалисты в мире по этому вопросу собрались. 39 голосов за то, что информация уходит с хокинговским излучением — то, что прежде отбрасывали. Почему? Аргументы убедительные. 25 голосов по-прежнему за потерю информации, 7 — за остатки, 6 — за что-то еще. Что пишет про это дело Саскин? Он говорит, что, ну что, победа? Нет, говорит. В общем-то, это смешное ощущение, потому что какая же победа, если у нас 39 голосов за и 38 против? Это не консенсус, это так только наметившийся тренд. Вот. Но это реальный опрос. да? То есть ученым действительно важно понять, как они там друг к другу относятся. Другие голосования. В 2006 год Международный астрономический союз в Праге принимает решение о том, об определении планеты, из которого в конечном счете выпадает Плутон. Выпадает, в смысле, под это определение не подходит. Они долго обсуждали, у них было две комиссии. Одна комиссия не справилась и сложила полномочия. Назначили вторую. Вторая-таки решила вынести неортодоксальный тезис и Плутон выкинуть из, из планет. Проголосовали, решили, писали петиции против. Были очень против люди, которые запускали аппарат да, New Horizon. Вот. Но, тем не менее, есть голосование по интерпретации квантовой механики, есть исследования по поддержке в научном сообществе глобального потепления, представление теории эволюции. Когда есть сомнения относительно того, есть поддержка или нет. Когда нет сомнений, то ученые как-то между собой перетирают сами и все понимают без лишних специальных мероприятий. Но есть и формальные голосования. Смотрите, университетский экзамен — это, может быть, первое голосование, в котором участвуют все, кто получает высшее образование. Потом защита диссертаций идет, опять же, за-против. Принятие статей к публикации. Редакторы, рецензенты там, так или иначе голосуют за-против. Одобрение грантов, вынесение научных ресурсов научных установок, выборы во всякие академии и общества, научные премии, это все формальные научные голосования. Просто они голосования не за теорию, а за человека да? за со в сообществе. Но ну, это, ну, это же голосование байпрокси за те идеи, которые он двигает. Так или иначе. Ну и еще ведомственные экспертные комитеты, которые вводят разные стандарты, нормативы, там, ограничения, допущения там, и так далее. Есть еще неформальные голосования, когда вы цитирование, да, цитировать того или не цитировать, ссылаться на него или нет, посещать его доклад или не посещать, рекомендательные письма, давать-не давать, приглашать ли к сотрудничеству, пересказывать идеи коллегам или помолчать, значит, публиковать ли возражения да, и так далее. Это все тоже форм, неформальное голосование, идущее, постоянно идущее в научном сообществе. И форм этих очень много, вплоть до значит, перетирания в курилке. И вот э, Пьер Бурдьо, а, один из таких ну, столпов вот, социологии знания, социологии науки, он в статье «Поле науки», которую очень рекомендую всем почитать, она сложно, сложно замороченная, как раз такой постмодернистский текст, но очень содержательный. Вот. Э, он пишет, просто прочитаю, потому что это лучше... Вот один абзац прочитаю, остальное читайте сами. «Научное поле, как система объективных отношений между достигнутыми в предшествующей борьбе научной э, позициями, является местом, то есть игровым пространством. Конкурентной борьбы, специфической ставкой в которой является монополия на научный авторитет. Ну, монополия, это немножко может быть с натяжкой, не монополия, а право на научный авторитет. Определяемый как техническая способность и одновременно как социальная власть. То есть человек, который может говорить от имени науки, да, вот смотрите, социальная власть или, если угодно, монополия на научную компетенцию, понимаемую как социально закрепленная за определенным индивидом, способность легитимно, то есть полномочно и авторитетно э, говорить и действовать от имени науки. И вот сейчас популяризаторскому сообществу регулярно бросаются упреки: Вы, мол, говорите от имени науки, а ни фига в ней не понимаете. Вот это именно то самое. Знаете, откуда возник конфликт? Популяризаторы немножко распоясались, почувствовали, так сказать, силу в себе, да, и начали, начали немножко теснить ученых в том смысле, что они начали претендовать на этот самый вот научный авторитет, там, где, вообще-то, у, у них он довольно хлипенький такой, и надо бы больше прислушиваться к старшим братьям, да? Вот. Ну, правильный, на самом деле, сигнал. Мол, слушайте внимательно, исправляйте ошибки. Ну и последнее, то, что я обещал — наука как блокчейн. Почему? Ну, вы знаете, кто знает, как работает блокчейн, хотя бы очень поверхностно? Самое поверхностное. Знаете, что такое цепочка блоков? Ну, по крайней мере, половина, да? Это система универсального распределенного реестра децентрализованного, в котором любые операции, которые совершаются, любые события, которые совершаются, фиксируются распределенной сетью участников — и тем самым подтверждаются ими, становятся несомненными для дальнейшего. Как это делается, там специальные криптографии используются и прочее, это уже не важно. Главное, что сообщество, что все они ищут, как бы зафиксировать, надо, главное там, зашифровать новую информацию по определенным стандартам, подписать ее определенным образом. Как только подписано, и все убедились, что подписано, так все, это вписано на навеки. Топором не вырубишь. Да? Вот точно так же работает наука. Вот работает ученый, получает какой-то результат на каком-то своей лаборатории. Он его куда идет, пишет о нем статью. Эта статья печатается в журнале. Раньше на бумаге печаталось, там, совсем уж не вырубишь топором. Сейчас, правда, иногда может быть отзыв статьи. Вот. Но он ее написал, вставил в этот блокчейн, ну, то есть начал ее публиковать. Значит, рецензенты подтвердили, сказали, да, нормальная статья, можно запихивать напечатали потом еще немножко времени проходит если не приходит аховых каких то отзывов и рецензий после которых статью отзывают то эта статья навсегда фиксируется в этом блокчейне науки то есть в совокупности научных публикаций и если даже что то обнаружится в ней не так и надо будет что то исправлять то об этом будет написана новая статья в которой будет сказано что то что было там неверно в таких то аспектах и на самом деле вот так вот ну как мы сейчас понимаем в этом смысле наука она все время как бы вот генерирует вот это вот взаимо как бы, как такое, кооперативная фиксация, кооперативная авторизация всех транзакций, которые в ней происходят. Ну, естественно, что неприлично выставлять статьи, которые плохого качества и будут, скорее всего, завернуты. Да? Ну, это вопрос уже качества специалиста там, и так далее. Ну, еще немножко, чтобы не забыть, это уже так, примерчики. Вот, например, ситуация с теологией. Ее у нас на уровне ВАКа сейчас признали наукой. Очень неприятная ситуация. Почему? Ну потому что на самом деле наукой можно признать абсолютно все, что угодно. И коллекционирование марок тоже наука, филателии называется. Так что э, можно признать теологию наукой, но просто это будет такая наука и вот другие ученые они говорят ну мы хотели бы чтобы наука была не такая а более качественная чтобы мы сюда вытащили некие более надежные знания да? а им говорят другая, другая группа влияния говорит нет а мы хотим и вот это чтобы было тоже потому что они же тоже умные теологи вот. и мы хотим чтобы эти умные люди тоже были так сказать, учеными ну и вот об этом идет спор это спор административно социологический ненаучный. это надо понимать это социология знания Считать Луну твердый, Знаете, откуда взялся тезис? Когда собирались... О, у меня кончилось время, но буквально я очень быстро пробегусь, последний кадр. Когда собирались первую посадку на Луну делать... То был вопрос, Луна, не покрыта ли она тол толстенным 5-метровым или там, 100 метровым слоем пыли под, под действием падающих сказать, космических объектов? И долго спорили. И одни говорили, что покрыта пылью, другие говорили, что нет, твердая. И в какой-то момент на совещании у Королева э, был такой эпизод. Спорили, спорили, спорили, спорили. Наконец он просто сказал: слушайте, взял бумагу и написал поперек: там: считать Луну твердой Королев. Все. И с этого момента у нас стало считаться твердой по крайней мере, до первой посадки, когда сели выяснилось, что там примерно 5-10 сантиметров пыли. Э -э насаждение, несомненности, я уже говорил, это вот претензии, которые к нам предъявляются. Доктрина объективации это скорее про журналистику, но она здесь тоже имеет некоторое значение. Ну, ладно, захотите, спросите. А еще две вещи: это я хотел сказать: что вот если вы хотите немножечко уточнить представление свои о научном консенсусе, о научном консенсусе, в самых таких наиболее устоявшихся его частях, то вот мы для этого проводим такое мероприятие, называется ЛАБА или Всероссийская лабораторная. Раз в год приглашаем людей, например, в такую аудиторию, даем им заполнить бланки с вопросами на да-нет там или на какие-то такие простенькие вопросы относительно устоявшихся и не устоявшихся в науке вещей. Потом собираем, а потом читаем лекцию о том, как же на самом деле сейчас обстоят дела. Подчеркиваю, не как оно на самом деле, а как... В научном сообществе. Ну а «сайван» — это где вы меня можете видеоканал на YouTube, где вы можете еще что-нибудь мое послушать. Я закончил. Спасибо за выступление. А теперь вопросы. Александр, вот вон там девушка сядет руку. Или Николай, ты ближе, вот подойди. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вы когда обсуждали историю эпистемологии, мы остановились на последнем шаге, текущем. Кажется ли вам, что будет продолжение дальше? Так-то, наверное, можно сказать, что в любую точку истории, когда люди делали такой же анализ, они думали, что теперь-то все. знаете, есть думаем, такой так. момент, что э вот, э я очень люблю и все время рекламирую книжки Дэвида Дойча э «Структура реальность. Начало бесконечности». И он там описывает процесс э э эволюционный процесс развития науки, вот, в частности, то, про что я говорил. И он, в частности, там говорит следующий тезис, что... Э Эволюцию нельзя предсказать, ну кроме вот, каких-то очень ясных условий, когда мы специально создаем какие-то четкие ниши. А в так, вот, в широком смысле, эволюция непредсказуема. Если бы мы знали, что мы узнаем потом, то мы бы это знали уже сейчас. Да? Если бы мы знали, куда пойдет эпистемология науки потом, то мы бы знали это уже сейчас. И поэтому нет, это, это называется пророчество, попытки вот такие. И когда вы слышите, что кто-то говорит, что сейчас назрело, смена парадигмы. И мы сейчас занимаемся исследованием в рамках идущего парадигмального сдвига. Все, сразу же ставите маркер. Подозрение на лженауку. Следующий вопрос. Александр, вот, вот там молодой человек сидит, рядом с проектором. Где-где? А, там несут. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы узнать о подходах достоверности науки. Вот просто такой конфликт Гравитация по Ньютону и по Эйнштейну. Насколько я знаю, сейчас до сих пор не определено, какой из них правильный. Никаким из методов. Значит так, по Ньютону и Эйнштейну вопросов никаких нет. Естественно, Ньютон рассматривается как частный случай Эйнштейна. И э, Эйнштейновская теория гравитации пока удовлетворяет всем существующим тестам. Кроме нее существует еще существовало в течение 20 века примерно около сотни профессионально рассматривавшихся теорий гравитации. Из них примерно 90 с лишним умерли, ввиду несовместимости с новыми данными. Несколько штучек еще теплятся, но их всерьез не рассматривают так. ну То есть специалисты, естественно, рассматривают всерьез, а большинство считают по Эйнштейну, потому что, как бы, ну а чего не считать, если он хорош. Ньютон вопрос не стоит. Ньютон — это другая теория гравитации, она работает как частный случай. Следующий вопрос. Так, Александр, давай вот туда вот на галерку подойди, вон там молодой человек. Вопрос лично вам. Детерминизм или свобода воли? Хороший вопрос. Вы знаете, я считаю, что. У меня есть для этого вопроса свое личное решение, которое я пока не публиковал серьезно, кроме ЖЖ. Вот. Она называет, это, эта идея называется, я ее называю, э э э гипотеза антологической изоляции. Она подразумевает, что, э с одной стороны, да, все значит, э сложные процессы в сложных системах, в том числе, вот, видимо, порождающих сознание, э сводимы принципиально сводимы к микроуровню и в этом смысле детерминистичны там, с точностью до квантовой механики, но с другой стороны, этот барьер сложности принципиально непреодолим, в том смысле, что это сведение не поможет нам просчитать таки до конца. И мы должны на верхнем уровне формировать новые феноменологические законы, выдвигать. Мы можем пользоваться так называемым, так называемым ленивым вычислением. То есть, если нам нужно разобраться с каким-то конкретным аспектом, почему шалит один конкретный нейрончик, мы можем это попробовать проследить. Но в чем смысл работы всей нейронной сети, вопрос лишенный смысла. На который мы, по крайней мере, своей нейронной сетью ответить не можем. Может быть, на это сможет ответить какой-нибудь этот самый будущий искусственный разум, который объединит все то, во что превратится человечество через тысячу лет. Вот, Может быть, может, для него мы будем элементарны. Следующий вопрос. Николай, спускайся, вот эту девушку в том Спасибо. Спасибо. Вопрос такой. Как можно максимально исключить субъективность в науке, чтобы даже самым уже, казалось бы, неоспоримым фактом нельзя было применить, что, мол, а это просто все люди и ошибаются? Никак. Полностью? Никак. Но можно приложить к этому все усилия. Вот Я здесь как раз упомянул доктрину объективации. На самом деле, это термин не из науки, а из журналистики. В середине прошлого века в американской прессе была принята и даже на уровне закона проведена доктрина объективности, в которой нужно было требовали от всех радиостанций, и тогда были радиостанции главные, а не телевидение, в равной мере представлять разные точки зрения. Считалось, что тем самым обеспечивается объективность подачи информации. Но в дальнейшем эта доктрина в общем, до некоторой степени сама оказалась источником цензурных ограничений, потому что приходилось уделять внимание в том числе малозначительным и несущественным вещам. Вот. И в конце концов стало понятно, что журналист не может избежать необъективности. Он обязательно немножко ангажирован. Он должен приложить все усилия к тому, чтобы избавиться от своей ангажированности, но он должен маркировать, кто он такой есть. И чаще всего это делается заголовком издания, про которое вы знаете, как, в каком стиле в каком ключе оно работает. И этого бывает достаточно. Но если недостаточно, то нужно поставить пометку вполне. Вот, например, читаю недавно интервью Насима Талеба. А он там говорит, я арабский христианин. Ну, все понятно, дальше его позиция, почему он поддерживает, там, скажем, российские действия в, пути, в, в, в Сирии, мне совершенно очевидно. Да? Ну, а что еще может, как еще может думать об этом арабский христианин из Ливана? Да? Нет вопросов. И могу ли я обвинить его после этого в необъективности? Нет, он сказал, что он необъективен. Он сказал, какой позиции он придерживается. Все. Вот примерно так нужно и в других местах. Но ученый, конечно, он должен стараться максимум исключить свою, свои элементарные, субъективные какие-то уклонения и ошибки. Если он это не делает, он просто не профессионал. И давайте последний вопрос. Александр, давай опять поднимайся туда повыше. Вон там молодой человек. Но это наверное не вопрос, а такой как бы комментарий. Вот по поводу того, как понимать, ну, как вот лично я понимаю, то, что в науке истинность определяется голосованием, то что научное сообщество- это не гомогенная популяция ученых. Это специалисты из разных областей, каждый из которых э, знаком с, с проблемой частично. и ни один из ученых не может обладать всеобъемлющим взглядом. И вот даже вот теория эволюции, она изначально она не получила широкого признания, потому что, э, классическая, потому что она противоречила как классической генетике, так и классической палеонтологии. Но потом в дальнейшем э, развитие генетики, там теория мутагенеза и развитие геологии, там э, тофономии во многом и открытие промежуточных форм, наоборот, укрепили позиции эволюция, теория эволюции, как некой общепринятой научной концепции? Ну, вот. В целом Спасибо. примерно так, да, но надо понимать, что мы живем, что наука ⁇ это очень сложный организм, состоящий из большого количества вот так вот взаимодействующих групп, которые являются носителями различных мемов но которые все-таки считают себя ограниченными некоторыми рамками вот того, что они называют и признают экспериментом. Не забывая о том, что эксперимент это тоже отчасти э, сказать, теоретическое дело, потому что нельзя поставить эксперимент, не выдвинув теорию. Да? Вот, эксперимент нагружен теорией. Поэтому это такое медленное, постепенное притирание деталей друг к другу. Но там, где они хорошо срослись, они срастаются очень надолго, надежно, и пошевелить их трудно. Хотя иногда бывают реструктуризации внутренние, довольно сложные. И такое бывает. Иногда вот была теория Ньютона, потом усложнилось все, появилась квантовая механика и теория относительности. Ну да, вот серьезная революция. И такое происходит то там, то здесь периодически. Это большие и сложные процессы. Спасибо, Александр. Угу. Теперь всё. А. вам нужно должен... выбрать лучший вопрос, и мы ему подарим выбрать... книгу «Как не ошибаться». выбрать лучший вопрос. Я вот разделяюсь между двумя вопросами. Между вопросом про объективность и про, э, значит, э, как там было сформулировано детерминизм и свобода воли. Вот, не знаю, лично мне, наверное, мне оба они очень интересны, но... Давай... О, давайте, давайте, мы про голосование. Кому больше понравился вопрос про детерминизм и свободу воли? О, так, а кому больше понравился про объективность? Поменьше немножко. Ну, значит, вопрос решен. Прекрасное завершение.